Мне даже кажется, что мужчины просто умирают раньше, чтобы, ну, чтобы дать женщине возможность ну, хотя бы пожить, отдохнуть, потому что они все-таки настоящие джентльмены. Последний шанс сделать женщину счастливой, это тихонечко сдохнуть.